С днем рождения, Анечка! Ты, как нежный луч, милая, красивая, добрая, любимая, немножечко ранимая, но, несомненно, милая и скромная чуть-чуть. В твой самый лучший праздник я пожелать хочу здоровья, счастья, радости, улыбок, красоту, чтоб все твои желания, мечты и ожидания сбывались, исполнялись, мечты осуществлялись. А горе и невзгоды, печали и непогода пусть страной обходят и жизнь твою не портит. Желаю также денег, достатка и везенье, машину, море, дачу и чемодан в придачу, наполненный деньгами и прочими дарами. Желаю быть любимой, бессовестно счастливой, Тебя, чтобы обожали, пулиночки сдували. Здоровье, бодрость духа, чтоб не было недугов, Чтоб все, чего желаешь, сегодня исполнялось. С днем рождения, Анечка!